Не получилось у австралийца, у австралийца вот, недостаток техники компенсировать какими-то своими физическими данными. Потому что Владимир опытный боксер он сумел нейтрализировать все эти выпады австралийца. Он все видел, он его читал. ну И, конечно, чувствовалось, чувствовалось отсутствие школы бокса у австралийца. Обратил внимание, вчера даже там повторы дела есть, как он ставил, ставит блок в защиту. То есть он вместо того, чтобы лицо прикрывать, он уши прикрывает двумя руками, а лицо остается открытым, тем самым открывая поле для работы Владимиру. Поэтому, ну, проявил характер, стойкость, потому что уже в первых раундах уже казалось, что вот-вот там буквально второй-третий раунд он уже упадет. Ну, достоял до пятого. В принципе, прогнозы мы такие ставили, вот четвертый-шестой раунд, когда он подустанет липой, устанет носить свой вес. Потому что боксер такой габаритный, невысокого роста, ну, пухловатый такой. Ну, поэтому так оно и произошло, он устал уже, начал еще больше пропускать и в конечном итоге очутился на полу.